Путин — это вам никакой не Путин. Это еврей и масон 33-го градуса Шаломов. В подтверждение данного факта издания приводят документ. Заявление на выдачу нового паспорта гражданина России Путина Владимира Владимировича. Страшная правда о кремлевском диктаторе. Тот, кто вступил в игру за процветание великого Израиля, нещадно бомбардируя всех врагов великого еврейского государства и помогая народу земли обетованной навсегда решить арабский и украинский вопрос. Тот, за че здоровье молятся в синагогах. Всем привет, дорогие друзья. С вами Антон Белюк. И в сегодняшнем важнейшем видео мы разберем биографию Путина, биографию, которая скрыта от большинства людей. Тот, кто построил мощный каганат со строго сионистской властью на местах, агоев, не евреев, навсегда сделал послушной и легко управляемой шлеперской биомассой. Как многие утверждают, это его настоящая биография, гласящая о том, что он на самом деле является евреем, и его настоящая фамилия Шеломов а также я расскажу вам о его связях с масонством. Путин также вошел в одну из лож всемирного масонства, российскую. Ну а ближе к концу этого видео я представлю вам шокирующую информацию о страшных преступлениях Владимира Путина, которые он, судя по всему, совершал еще до того, как стал президентом России. Уголовное преступление Путина, совершенное им до выборов 2000 года и скрытые от избирателей. Поэтому обязательно смотрите до конца. Для того, чтобы в полной мере... Осознать важность этого видео и понять вообще его смысл и к чему оно снято, необходимо посмотреть его первую часть, которая опубликована на моем канале в Бастионе. Бастион, для тех, кто не в курсе, хочу сказать, это одна из немногих, если не единственная площадка, где до сих пор Свобода слова не является пустым местом, там нет цензуры и только там мне удалось опубликовать первую часть данного видеоролика, ведь на всех остальных ресурсах она оказалась под запретом, ссылка на видео в бастионе будет как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. В Бастионе для того, чтобы у вас не возникало особых проблем с просмотром, нужно зарегистрироваться. Также прошу вас подписываться на мой канал в Бастионе и поддерживать э, то видео там пятью звездами. Там ставятся звезды, а не лайки. Поэтому очень прошу это делать для продвижения э, данного видео и этого ресурса. Э, и вообще... Э, Особенно для россиян, хочу сказать, для тех, кто еще не знаком с Бастионом, ознакомьтесь с ним, пока не поздно. Почему пока не поздно? Да потому что YouTube вскоре, судя по всему, прикроет и российское правительство, как я понимаю, уже серьезно решила с Ютубом в России покончить, заменив его Рутубом. Вот, к примеру, недавно совсем появилась информация, что так называемые республики ЛНР и ДНР уже отключили сервисы Google, их работу на своей территории, то есть, ну, и как следствие работу YouTube, собственно говоря. И я думаю, что это только начало. Уже на официальном уровне заявляется, что осенью планируется отключить сервисы Google в России. Таким образом, Одним из немногих источников, откуда можно будет черпать информацию россиянам, достоверную информацию о всем, что происходит, станет именно Бастион. Еще и поэтому обязательно проходите и подписывайтесь туда. Поддерживайте это видео лайками. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. И жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Также подписывайтесь и на другие мы крайне важные и полезные ресурсы помимо бастиона ссылки на них тоже как в описании к этому видео так и в первом закрепленном комментарии также обратите внимание и подпишитесь на мой телеграм-канал настоятельно рекомендую чтобы получать в режиме онлайн все самые свежие и горящие новости о том что происходит во всем мире в целом устраивайтесь поудобнее и я начинаю поехали Национальность Путина Президент России Владимир Путин по национальности наполовину еврей По линии матери Такие сенсационные данные опубликовали ряд отечественных и зарубежных СМИ В подтверждение данного факта издания приводят документ Заявление на выдачу нового паспорта гражданина России Путина Владимира Владимировича датированного 30 декабря 2000 года, в котором указана национальность родителей. Согласно официальным данным, отец нынешнего президента, Путин Владимир Спиридонович, является по национальности русским, а мази главы государства Шеломова Мария Ивановна указана как «еврейка». Отмечается, что подлинность данных, указанных в документе, не подтверждалась ни самим президентом, ни какими либо другими официальными органами, но и не опровергалась ранее. Национальность Путина остается тайной, разумеется. Так же, как и указанные личные факты из биографии первого лица страны, тоже остаются в тайне, так как мать президента. Шаломова Мария Ивановна умерла еще в 1998 году, а отец Путина Владимир Спиридонович умер в 1999 году. Тем не менее, как известно, историческое происхождение фамилии Шаломов идет от еврейского мужского имени Шлома, по-русски Соломон. Окончание фамилии на «ов» означает принадлежность, то есть Шаломов переводится как «сын». Соломона. А как мы все знаем, Соломон, Шлома, был наиболее почитаемым еврейским царем, считавшимся мудрейшим из всех людей и отстроившим второй храм. Есть еще одна маленькая деталь. Согласно иудейским законам, евреям считается тот, кто рожден от матери, еврейки по национальности и никак иначе. Ряд журналистов уже давно отмечают, подчеркнуто уважительное отношение президента Путина с представителями еврейской общины. Официальное мероприятие, которое в Москве глава государства посещает очень часто. Для еврейской жизни города Севастополя спасибо огромное. Ваш коллега справа, справа от вас, просил пригласить президента Эрдогана. Давайте пригласим еще и премьер-министра Израиля, пусть приезжает на открытые синагоги. А вообще, еврейская община в России вносит огромный вклад в развитие страны. Я рассчитываю на то, что и евреи в Крыму будут играть такую же позитивную роль. Более того, как известно, Владимир Путин всегда пытался выстроить доверительные отношения с политическими лидерами Израиля и практически в каждом из публичных выступлений называл евреев Израиля братским народом. В частности, по факту, с приходом в 1999 году к власти Путина, политика России в отношении к Израилю резко изменилась, с негативной стороны в позитивную. Хотя множество десятилетий до этого Израиль был несколько раз на грани столкновений с СССР, который все эти годы активно поддерживал политически и поставками оружия арабские страны и режимы, окружающие Израиль. Также недавно ко мне в руки попал шокирующий текст поздравительного письма, адресованного Владимиру Путину. Комментировать не буду, просто зачитаю, а выводы делайте сами. Великий день великого благодетеля израильского народа. Сегодня день рождения у человека который за годы своего правления сделал столько для еврейского народа в России, сколько не делал никто до него в истории, ни в одной стране мира. Именно сегодня родился тот, кто увеличил капиталы еврейских элит на 300% в сравнении с 1999 годом, тот, кто построил мощный каганат со строго сионистской властью на местах. Агоев не евреев навсегда сделал послушной и легко управляемой шлеперской биомассой. Тот, кто помог расплодить и завести со стран ближнего зарубежья миллионы чумазых гоев, наделив агрессивных горных гоев при этом равными правами с местными обитателями, дабы окончательно решить русский вопрос благодаря тотальной ассимиляции с местным населением. Тот, кто своими решительными действиями отобрал у наголых сефардов, устроивших переворот в Украине, Донбасс и героически вернул Крым, важнейший исторический элемент бывшего хазарского каганата нашим кремлевским Ашкеназии.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 тот, кого Гои называют Путиным, забывая настоящую фамилию величайшего правителя всех времен и народов, по матери Владимира Владимировича Шеломова. С днем рождения тебя, кошерный брат! Спасибо за все твои деяния, от лица всей общины и от всего сердца выражаем тебе глубочайший пиетет. «Живи столько же и делай для нас еще больше, чем ты сделал. Слава Сиону! Слава великому императору Шеломову!» Тель Хай Путин и его связь с жидомасонами Прежде чем утверждать, что Шеломов Путин масон, стоит чуточку шире рассказать по этой теме. Что предшествовало появлению, как многие считают, зловещего общества масонов? Кто они такие и почему по всему миру его членов так боятся? Это не праздные вопросы, как отмечал президент США Рузвельт. Тайные общества были, есть и всегда будут, и они правят миром. К примеру, в 13 столетии действовал тайный орден убийц-ассасинов. Пока его не разгромили монголы, услугами убийц пользовался небезызвестный король Ричард Львиное Сердце. В конце 17-го столетия в Германии действовала реальная тайная организация иллюминатов. Ей приписывают разжигание французской буржуазной революции и октябрьской революции в России, а также создание США. В те времена церковь Яра преследовала любые научные теории и изыскания, которые могли бы подвергнуть сомнению церковные догматы и боролась с этим огнем и мечом, нещадно уничтожая всех инакомыслящих, какими бы видными учеными они ни являлись. Все мы прекрасно помним Джордано Бруно, Галилея и Коперника. Иллюминаты выступили категорически против такого мракобесия и дали клятву отомстить Ватикану за преступления против ученых. И это является реально зафиксированным историческим фактом. Одним из немногих фактов об иллюминатах, потому что в большинстве историй о них практически невозможно отделить правду от вымысла. Изначально этому способствовало само братство, которое специально распространяло дезинформацию о себе, стремясь не только скрыть свои реальные цели и задачи, но и внушить страх святому престолу. Однако для понимания реального положения вещей надо помнить, что иллюминаты были выходцами из римской католической церкви, которых не устраивал консерватизм и отрицание науки. Иллюминаты стремились не к уничтожению святого престола, а к реформированию церкви. К изменению догматов и приведению их в соответствие реалиям современного мира. Ранние люминаты были католическими священниками, которых Ватикан изгнал из Рима. Они бежали в Баварию, где смешались с другими изгоями спасавшимися от католических чисток, мистиками, алхимиками, оккультистами, мусульманами, иудеями. Но и там они представляли собой угрозу для спокойствия Европы. Под давлением Ватикана в 1784 году братство было официально запрещено баварским правительством, что заставило его еще глубже уйти в подполье. Только соблюдение строжайшей секретности могло обеспечить им безопасность. Тем не менее, слухи о воинствующем обществе интеллектуалов распространились в академических кругах и в братство начали вступать лучшие ученые Европы. В те времена в Европе среди влиятельных политиков, ученых и деятелей культуры было крайне популярно и престижно членство в масонских организациях, которые изначально создавались как закрытые клубы для сильных мира сего. Масоны не выступали против святого престола. Это действительно были поначалу просто клубы по Интересам, обладавшие собственными ритуалами, иерархией и мистическими атрибутами. И масонские организации дали приют иллюминатам, даже не подозревая, что станут жертвой такой доброжелательности. Найдя убежище в масонских ложах, иллюминаты постепенно крепли и прибрали к своим рукам всю власть в этих структурах, используя их хорошо налаженные обширные связи для распространения своего влияния по всему миру. В результате внутри масонства. Сообщества возник отдельный тайный орден, не подконтрольный никому, кроме самого себя. Используя масонский потенциал, братство иллюминатов стало достаточно сильным, чтобы вновь заставить Ватикан беспокоиться. Святой Престол объявил иллюминатов антихристианской организацией. Ватикан на протяжении нескольких столетий отказался признать научное достижение и выступал против любых исследований, которые могли подвергнуть сомнению церковные догматы но такая консервативная позиция римской католической церкви противоречила реалиям времени что позволило иллюминатам серьезно укрепить свои позиции сначала в европе а потом и в америке иллюминаты всегда были на гребне волны Привлечение большого количества крупных научных умов позволило им стать реальной силой в экономике и политике. Представители братства попали в британский парламент, в казначейство США, участвовали в создании банков и бирж, учреждении университетов и научных фондов. Они пользовались знаниями, чтобы получить влияние, финансовое и экономическое. И, разумеется, они боролись с Ватиканом. Но эта борьба приобрела другую форму. Иллюминаты поставили своей целью спасение мира, что, по их мнению, невозможно без создания единого мирового правительства и нового мирового порядка. Первой твердыней, которая должна была пасть на этом пути, являлся Ватикан. Стоит уточнить, понятие «пасть» не означает, что Ватикан должен был быть разрушен. Напротив, Ватикан должен был быть покорен, а Римская католическая церковь должна стать инструментом, который позволит достичь торжества науки и просвещения. Венцом которого станет новый мировой порядок, который, в свою очередь, в итоге, будет подразумевать тотальное сокращение населения Земли до примерно 1 миллиарда человек. Без чего, по мнению иллюминатов, невозможно создание так называемого «дивного нового мира», то есть мира без войн, болезней и нищеты. Уйдя в тень, иллюминаты продолжают свои зловещие дела. Членами тайного общества являются оба Буша и Обама. Они продолжают вести мировую политику и экономику в намеченном Орденом русле. Шеломов. Путин. Масон. Доказательства реальные. Самой массовой, заговорческой и тайной организацией является масонство. Оно зародилось тогда же, когда и иллюминаты – о деятельности масонов ничего не поступает в СМИ, кроме редкого представления новых членов. Орден сегодня является самым массовым – более 5 миллионов человек. Его ложи есть на всех континентах, в том числе в РФ. От готических соборов до Соединенных Штатов Европы. Тайны и загадки вольных каменщиков. В Российской империи это масонство постепенно приняло политический характер. Вольные каменщики Временного правительства. Генеральный секретарь Александр Керенский. Масонская революция. Керенский был генеральный секретарь масонской ложи. Это он пишет сам лично в своих мемуарах. это не домыслы. Лучезарная дельта. Всевидящие око и циркуль. Символы масонской власти. Как вступить в братство? Мы никого не зовем, люди сами стучат в наши двери. Загадка ложи и тайны посвящения. Первым советским масоном еще в 1989 году стал Георгий Дергачев, профессор славянско-греко-латинской академии. Скорее всего, это произошло по проекции всемогущего КГБ. Зловещий комитет видел дальше, чем политбюро в том числе и то, куда катится страна, и искал своих соратников на Западе. 14 января 1992 года в Москве была воссоздана первая в Новой России масонская ложа Гармонии. Борис Ельцин благосклонно отнесся к визитам в Россию представителей западных масонских кругов и открытию первой ложи в стране. Была открыта тайная сиентифическая ложа гармония из девяти членов, братьев внутреннего ордена, жаждавших истинного масонства и не сочувствовавших партийности. А ложа гармония, а они не знали даже многие масоны, не то, что простые и смертные, и те, кто в нее вступал, они не покидали свои ложи. Но ее организовали именно для того, чтобы не особо заниматься обрядами, а заниматься поиском истинной сути масонства, того, что, к чему они предназначены, что они должны сделать Путин также вошел в одну из ложь всемирного масонства – российскую Президентов великих стран принимают все сети масонов без принятой инициации. Их там ждут с распростертыми объятиями. Завеса таинственности всегда порождала массу слухов и домыслов о могуществе масонов, о мировом правительстве и о всемирном масонском заговоре. Частично эти слухи подтверждаются фактами. Так, например, знаменитое решение об атомных бомбардировках Японии президент США Гарри Труман принимал в масонском одеянии. Или скандал с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, обвиненным в связях с масонской ложей Пропаганда. Оказывается, что и преступник номер один норвежский террорист Андерс Брейвик, расстрелявший почти сотню людей, Являлся высокопоставленным членом Ложи святого Олафа. Так что всемирный интернационал братьев действительно существует. Но ведь Шеломов Путин стал масоном, не будучи еще президентом, а всего лишь недавно уволившимся кгбистом. Поэтому и должна быть поддерживающая масонская рука ввел его в масонство действующим уже более трех столетий методом индукции масон Собчак. Это что-то вроде «я знаю, я рекомендую и отвечаю за него». В 1717 году, ровно 300 лет назад, в Англии образовалась Великая Ложа, которая стала быстро распространять свое влияние по всему миру. В нее входили уже не только каменщики, но и политики, банкиры, царственные особы. С тех пор революции, перевороты, войны – все происходило под влиянием масонов. Немного истории по российским высшим масонам. Забегая вперед, отметим, что недавно в СИСИ появилось фото реинкарнации Шойгу, то есть его воплощение в новой ипостасии. Министра вороны давно приняли в Орден масонов. Шойгу многие годы в качестве министра ПЧС тушил по приказам президента или главы правительства ежегодные лесные пожары и устранял перекосы во всей дряхлеющей технической системе жизни России. В Минобороны прославился введенными двумя офицерскими фуражками. Одна из них похожа на белогвардейскую. В 2014 году Минобороны ввело новую звезду армии. Вместо красной – триколор, да еще и разрезанный, как пентаграмма масонов. Как раз эта звезда для масонов Шойгу и Шеломова Путина. И вся российская армия в одночасье стала масонской. Вернемся к масону Шеломову Путину. Он вышел на политическую арену при жизни поколения, которое помнит, как это было. КГБист-запасник в еще не переименованном Собчаком Ленинграде получает работу в престижном университете, помощник ректора. Затем пересекается с самим Собчаком, получает престижные должности от помощника Собчака до зама председателя городского правительства. Для этого должно быть финансово-экономическое образование, а Шеломов – Путин юрист. Собчак сориентировался с помощником быстро и понял, что у него есть прежние наработки, в том числе и финансовые в Германии. Ведь уже тогда пошли разговоры про золото КПСС, расфасованное по многим странам, а ГДР вряд ли была обделена активами СССР. Да и КГБ еще новый руководитель Выскочка Бакатин не весь сдал Западу, а комитет своих не бросает. И через полгода Шеломов Путин снова становится КГБистом, пусть только в действующем резерве. На одном из этих направлений Собчак и помог ему стать масоном. После поражения масона Собчака на выборах в 1996 году Шеломов Путин спешно перебирается в Москву. Помощники в этом передвижении до сих пор трудятся припивающие. Поэтому и петербургский и московский забег будущего президента РФ становится понятным. То ли сразу, то ли после избрания главарем РФ. Шеломов Путин, масон 33 градуса в пирамиде орденской классификации. Выше него всего несколько ступеней к вершине. Шойгу также с 33 градусом. Чтобы подняться в этой иерархии, необходимо сковырнуть стоящего выше. Получается, что Путина постоянно ввели определенные силы по выбранному для него направлению, ведь вскоре он возглавит ФСБ, переемницу КГБ, а затем и вовсе головокружительная карьера, без опыта на высоком уровне властной работы, без политических связей. Стоп. А вот невидимые связи и двигают шеломовым Путиным. Предсказуем для него был и 2018 год, президентские выборы с карманной оппозицией. Он и в четвертый, и в пятый, и в десятый раз не уйдет из Кремля. Так и до глубочайшей старости дотянет масонскую лямку. В своих предыдущих видеороликах я уже разбирал теории заговора, связанные с Владимиром Путиным. В список этих теорий входила теория о том, что Путин – это не Путин, а его двойник. Также по одной из теорий это вообще клон Путина. А России правит на самом деле Патрушев. Есть теория, что Путин – это агент МИ6, либо агент просто глобалистов, так называемых, так называемого теневого правительства, которое стоит за всеми основными государствами мира и руководит ими, соответственно, через своих марионеток президентов. Ну и, на мой взгляд, эта теория ближе всего находится к истине, особенно если учесть тот факт, что Путин разрушает Россию. Особенно, очевидно, это стало после 24 февраля 2022 года. Ведь после этой даты, после варварского нападения российской армии на Украину, по приказу путина мир изменился и изменилось все особенно все что связано с россией россию покинули тысячи ведущих компаний мира с россией прервали экономические и политические связи самые ведущие страны мира расширение нато на восток о котором постоянно говорил путин и против которого он все время выступал и как считается из-за которого собственно говоря, в первую очередь, и началось российское вторжение в Украину, так вот это расширение НАТО после вторжения приняло небывалые масштабы. Весь и Швеция, и Финляндия э, теперь присоединяются к НАТО, что раньше было просто немыслимым. 40 тысяч э, военнослужащих, э, собственно говоря, армии НАТО и американской армии, соответственно, которая находится на данный момент э, в Европе, э, Количество этих военнослужащих будет увеличено уже в этом году до 300 тысяч, с 40 тысяч до 300. И это будет непосредственно сделано э, на восточных рубежах образования НАТО. Также к этому стоит добавить, что сама Россия медленно, но верно на фоне небывалого э, политического и экономического кризиса начинает разваливаться, ведь уже э, идут разговоры от бурятов, то что... Бу они хотят, чтобы бурятия отсоединилась от России. Рамзан Кадыров, опять же, как считается, такой карманный террорист Путина, начал говорить о том, что Чечне нужны системы ПВО срочно. Ну, конечно, да, если он Глава Чечни Рамзан Кадыров просит у Кремля разместить в горах на территории республики системы противовоздушной обороны. Такую просьбу Рамзан обосновал новыми стратегическими решениями, ведь по его словам Чечня станет целью некоего врага, а ПВО ему нужна в качестве упреждающего шага для защиты. Но эксперты уверены, за желанием Дона Кадырова получить противовоздушную защиту стоит никак не боясь возмездия за вторжение в Украину. Я бы не связывал эти заявления Кадырова с напрямую с войной в Украине, потому что даже а, новые ракеты к «Хаймарсу», которые бьют на 300 километров до Чечни, а, к сожалению, доставать не будут. ПВО поможет Кадырову укрыться от воздушной угрозы, если он вздумает кинуть Путина и отделиться от России. Я слуга народа, я пехотинец Путина. Если, дядя, весь мир будет против, я буду с президентом. Я буду с Владимиром Владимировичем Путиным, потому что я ему должен. Обязан, трагичную жизнь обязан. Самый верный подхалим Путина печется о своем будущем. Кадырову нужны именно свои системы, и ответ может быть только одним. Он готовится к отсоединению Чечни от России ну и защищаться, соответственно, он э, будет этими системами от российских ракет. Как бы другого смысла в размещении этих систем на территории Чечни нету э, И это только малая часть всех факторов, которые я перечислил. Э, факторов, которые э, появились благодаря решениям Владимира Путина или тех, кто стоит за ним. Таким образом, эм, ну, неудивительно, что появляются... Такие так называемые теории заговора о том, что Путин это агент тех сил, которые стремятся разрушить Россию и развалить ее на мелкие конгломерации. Но существуют также факты, говорящие о том, что Путин начал медленно, но верно развал России еще до того, как он стал президентом этой самой России. Есть факты, подтверждающие его преступные действия. Еще тогда, когда он был, как ошибочно полагают многие, просто прихвостнем сообщика, на тот момент мэра Санкт-Петербурга, или же Ленинграда. И сейчас я расскажу вам о той малоизвестной биографии Владимира Путина. Внимание на экраны. Уголовное преступление Путина, совершенное им до выборов 2000 года и скрытое от избирателей. 13 мая 2000 года в Вадузе, столице Лихтенштейна, был арестован адвокат Рудольфа Риттер, брат министра экономики Лихтенштейна. Немного раньше, в апреле, в западную печать просочился отчет германской спецслужбы БНД, в которой Риттер был назван агентом колумбийского наркокартеля братьев О'Чоа и российской организованной преступности. В докладе, в частности, упоминалась основанная Риттером компания SPAC, которая использовала деньги колумбийской наркомафии для приобретения недвижимости в Петербурге. Как утверждалось в печати, крышей СПАК и лично Риттера в Питере был Владимир Путин, который в то время отвечал в петербургской мэрии за внешнеэкономические связи. Официально Путин оставался консультантом фирмы СПАК до 23 мая 2000 года. Первое. Владимир Путин, он же Шеломов, участвовал в приватизации в частности. Балтийского морского пароходства БМП. Контроль за БМП позволил организовать продажу российских судов по заниженным ценам. При этом все действия осуществлялись через криминального авторитета Требора ИИ. Второе. С помощью вице-губернатора Санкт-Петербурга Гришанова бывшего командующего Балтийским флотом, Путин через порт Ломоносов занимался продажей кораблей военно-морской базы. Данный порт, находящийся на территории бывшей военно-морской базы и созданный Собщиком Путиным и Черкасовым, является пропускным пунктом по контрабанде природных ресурсов из России и ввозу импортных товаров. Третье. Весной 1998 года на предвыборную кампанию Собчака было переведено из банка «Царскосельский» в швейцарский банк около 30 миллионов долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкасов, Григорьев. Материалы находились у начальника службы СКРОСО УФСБ Десятникова БО. Четвертое. Глава администрации Василия Островского района В. Голубев знаком с Путиным со времени работы в первой службе УКГБ СССР по городу Ленинграду. Бывшие коллеги организовали ряд фирм, через которые прокручиваются, а затем присваиваются бюджетные деньги. Пятое. Будущий вице-мэром Путин через Ленинградское Адмиралтейское объединение организовал продажу подводных лодок за границу. В 1994 году зам генерального директора объединения был убит, одна из версий, за отказ осуществлять незаконную продажу военного имущества за границу. 6. Балтийская финансовая группа БФГ генеральный директор Капыш ежемесячно финансово помогала Путину и Черкасову. В 1994-95 годах у Капыша по нефтяному терминалу морского порта возник конфликт с одним из учредителей терминала. Капыш заказал убийство этого учредителя. Путин за 50 тысяч долларов США уговорил учредителей урегулировать конфликт, после чего противник Капыша выехал в Израиль. Седьмое. Созданная Путиным совместно с депутатами законодательного собрания Нижешиным и Гольдманом корпорация «20-й Трест» перевела в Испанию бюджетные средства, полученные на строительство, в том числе бизнес-центра «Петр Великий». В Испании в городе Торвиехо была куплена гостиница. Часть украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в Испании в городе Бенидорм. Материалы имеются в КРУ Минфина РФ по городу Санкт-Петербургу и области. 8 12 декабря 1997 года джип, в котором с превышением скорости ехал Владимир Путин на законном основании с правительственной мигалкой, на 17 километре Минского шоссе насмерть сбил пятилетнего Дениса Лапшина. Новая газета. Номер 8, скобки 577. Выпуск от 14-20 февраля 1999 года. И после этого водитель Владимира Путина, Зыков ББ, не был арестован. Ему вообще ничего за это не было. Девятое. Одновременно можно констатировать, что Владимир Путин плохо справлялся со своими служебными обязанностями, возглавляя ФСБ. В это время в России был совершен ряд крупных преступлений, которые так и не были раскрыты. Это значит, либо профнепригодность Путина, либо сотрудничество его с преступниками, или, что наиболее вероятно, Путин является агентом глобалистов, засланным в российское правительство, чтобы разрушить страну изнутри еще задолго до того, как стал президентом. А сейчас мы наблюдаем финал разрушения государства российского. Эта и другая аналогичная информация была утаяна от избирателей. Еще одно преступление. Часть избирателей, не зная, проголосовала за преступника. Путин все эти годы пользовался полномочиями главы государства незаконно. В России произошел очередной силовой захват полномочий. То есть, исходя из этого, можно предположить, что Путин был завербован, если хотите, глобалистами, был принят в масоны и так далее, и тому подобное, неважно. Но это все было сделано, судя по всему, еще до того, как он стал президентом. Ну, если исходить из, во всяком случае, данного материала и всех этих материалов, которые были представлены в этом видеоролике, то я прихожу к такому выводу. Опять же хочу сказать, что я ни в коем случае не утверждаю, что это все, что здесь было сказано, является истиной в первой инстанции, что это одна единственная правда, и никак иначе, ни в коем случае. Я просто вам представил определенные факты, опять же дал вам, как я надеюсь, пищу для размышления, и на основе этих фактов... Если вы люди здравомыслящие, вы сделаете для себя определенные выводы. А верить в это все или нет, конечно же, опять же, уже решать только вам, друзья. Еще раз напомню, если кто-то, возможно, посмотрел сначала этот видеоролик и еще не видел первой часть этого видео, которая расположена на моем канале в Бастионе, и ссылка на него, еще раз напомню, как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. То обязательно пройдите и посмотрите это видео сейчас. Если у вас будут проблемы с бастеном будет глючить видео, плохое качество, будет тормозить, не будет загружаться, не будет воспроизводиться. То для вас, опять же, я оставлю э, в первым закрепленном комментарии к этому видео, подробную инструкцию о том, как э, преодолеть все эти неприятности, которые с вами могут возникнуть на сервисе под названием «Бастион». Для того, чтобы вы смогли увидеть все-таки тот видеоролик, э, увидеть его крайне важно, чтобы понять вообще весь масштаб происходящего. Да? Э, друзья, также по сложившейся традиции хочу напомнить вам, что у меня есть свое агентство по трудоустройству в Республике Польша. Мы работаем мы уже в данном бизнесе с 2019 года. Устроили тысячи людей на достойной работы в Польше. Наше агентство является одним из самых динамично развивающихся агентств в Польше. К слову, мы ищем сейчас и человека к нам на работу в офисе э, рекрутера, то есть человека по, по поиску персонала людей на работу Обязательно с опытом работы в данной сфере, именно в поиске персонала людей на работы в Польше. Ну и, конечно же, у нас есть вакансии, как для разнорабочих, так и для специалистов, на различные ключевые и самые м, динамично развивающиеся предприятия Польши. То есть нужны и сварщики, и слестори и разработчики как я сказал как мужчины так и женщины со списками всех актуальных работ которые мы предоставляем вы можете ознакомиться пройдя по ссылочкам которые в описании к этому видео там будет также ссылка на наш сайт с актуальными вакансиями в Польше, там будут все подробные описания этих работ, там же будут номера наших специалистов по трудоустройству, вайбер и ватсап, пишите им и они обязательно ответят вам по поводу работы в Польше в будние дни в рабочее время и будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону в наше тяжелое время, во времена, когда многие люди по тем или иным причинам остались без работы и как следствие практически без средств к существованию, так вот мы поможем вам выйти из этой тяжелой ситуации, если вы в ней оказались. Поэтому, если вы русский, белорус или украинец, обращайтесь, милости просим. На этом у меня все. Еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, поддерживайте это видео лайками, делитесь ссылками на него с друзьями, берегите себя. И, надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!